Всем привет! Мы играем в фосмофобию на канале Соплей. А, будет ли это Кошмар меня не любит часть какая-то 5? Да я не могу угадать до сих пор призраком на Кошмаре. Давайте на Виллу Стрит, может быть там повезет. В принципе мы все взяли. Поехали. Посмотрим. Что у нас выйдет на карте Виллоу Стрит. Так, у нас тишина. Отлично. Сфотографировать, паранормально, заставить потушить свечу. Задания на самом деле легкие. Никакой охоты не надо. Но охота нужна будет, конечно, для того, чтобы, если что, определить тип призрака. Но, блин, этот мимик меня вообще... Вымораживают. У нас раннее утро. В целом не так уж что и темно в доме. Так, шкатулки нету, свет включаем, карт тоже нету. Валяется кость. Открыта дверь. Щиток у нас здесь. Отлично. Все, проверим нычки. Нычка есть у нас. Хорошо. А это у нас не зеркало, это у нас заскал Уиджим. Включаем свет. Слушаем. Надеюсь, подвал мне спускаться в целом не надо будет. В принципе. Опа. Ага. Такой у нас не делает они. Я тебя понял. Ты летел откуда? Отсюда. А, вырубил щиток, это не джин. Это у нас не джин. телефон вибрировал. Телефон у нас где в спальне? Все, да? Все, я уже не, не успею. Ладно, давайте сходим за термометром. <космех> С термометром. А, призрак вроде как привык. Дядя, дядя, дядя, дядя, не надо, пожалуйста. Ну, госту, гостуха такая нормальная была. Я даже сейчас боюсь, что у меня может быть из двух гостух просел немножко... Да, я, пожалуй, выпью. Потому что два... Два штучки, конечно. Мы сейчас просто можем, если это какой-нибудь... Я не знаю, демон, Мюлинг или кто там еще у нас ранее охоту любит начинать. А, давайте посмотрим, что у нас по призрачному огоньку. В принципе, я камеру пока здесь скину. А, посмотрю по термометру. Он взаимодействует вообще... Я думаю, что вот эта комната, где я скинул, в принципе, фонарики. Почему-то мне кажется, что он где-то здесь. Подвал же он не будет так подниматься ко мне, чтобы даст гостевент. Нет. А что ты хочешь в подвале? Ну телефон еще вибрировал. Так, он, похоже, здесь, да? Блин, или здесь? Так, ну нет, он похоже в той комнате маленькой. Угу, он здесь у нас. Угу. Ты молодой? Ты молодой? Ты старый? Ты молодой? Ты старый? Ты где? Ты молодой? Ты молодой? Ты где? Ты где? Ты старый? Ты молодой? А. Рацию нам давать не хочет. А, Идем посмотрим, что у нас по, по, по призрачному огоньку. Блин, показалось, призрачный был огонек, нет? Что-то в шкаф улетело, мне показалось. Да, там призрачный огонек есть. шкаф улетела, да? О! Ком включил. Так, у меня емп где? Блин, где моя емп -шка? Ну, как всегда. Так, я хочу, наверное, так сделать. Проверим еще раз. Минусовая, спасибо Так, чисто на секундочку Смотрите, я поднимаю термометр, там минус А потом прогревается до плюса, Нет, ладно А Был призрачный огонек Я почему-то уверен в этом Да, призрачный огонек есть, отлично У нас то возможно и мимик <coughs> Мой любимый мимик а, по проклятым предметам... А, у нас доска Уиджи, отлично. Так, это мы пока скинем. А -а -а, ну, в принципе, придется все тащить туда. Если это призрачный огонек, то должна быть либо рация, либо отпечатки еще. Мы, конечно, это все дело проверим. Так, у нас что получается? Сфотографировать и зажечь свечу. Давайте мы ему свечку сразу поставим. сфотографировать призрака. Но его есть возможность сфотографировать, он себя показывает. Я думаю, что мы его можем сфоткать. Что ты любишь возле компудактера сидеть? На тебе возле компудактера свеча. На тебе вот эта штука. На тебе блокнот на кровать. Нет, ладно, не на кровать. Сюда положу тебе блокнот. А, в принципе, все, что Проверим еще раз. Ты молодой? Ты молодой. Ты старый. Ты молодой. Ты молодой. Ты старый. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. Мне, короче, надо проверить отпечатки рук его. А, это либо.. Ревенант, Юре, Ханту, Андре. Так, если это Анрион, то он сейчас задает свечу, и мне может быть немножечко плохо. Я хочу принести туда све... не свечу, а распятие. Он там опять на компуктер нажал. Наверное, затушил свечу. Нет. Сейчас возьму, короче, два распятия и фотик И попробуем мы его сфотографировать Так, у нас что получается? Опять вот эта пачка, которую сложно В принципе, в целом определить тебе раз. Свечу он затушил. На тебе два. А, нет, не затушил. Ну, туши. Может, тебе сюда поставить ее? Так, так затушишь? С я парюсь? Так, поставлю и все. Правильно? О. Бам. Снимок. Да, классно, классная фотография. Фотокарточка, конечно, у нас отличнейшая. Может быть, ты все-таки какую-нибудь еще одну улику дашь. А может, сюда может спрятаться. Ну, что я могу сказать? Охота не началась. Ну, она не должна, наверное, начаться. А давайте мы, наверное, ему еще принесем свечек. Хорошенечко прокину... Ханту мы сможем проверить По тому, как он двигается в этой комнате То есть, если он прям будет носиться Это Ханту Если А, а ну все, Ханту мы только сможем вычеркнуть У меня есть доска Уиджи В принципе, я готов вообще вызвать охоту Но ну, нет, ладно, пока не готов Так, сфотографировать и все пока. Так, сфотографировать фотик я взял. Фотик, точнее, у меня был. Попробуем его сфотографировать. В принципе, благовошка у нас есть. А где еще свечка? На тебе две свечки если ты Анре, то ты знаешь что делать если ты не Анре, то тоже знаешь что делать короче вот мне показали бак такой на стриме вот здесь и стоять то у тебя призрак не достает давайте мы сейчас сюда принесем просто сквиджи по кстати подождите сто... а нет ладно блин нет ладно надо за фотиком сходить Мы возьмем сейчас фотик с Я до Иджи не фоткал. Там-то кость лежит в э, гараже. Не помню только где. А, нет, она не в гараже, она, кажется, на входе лежит. Или я что-то не или я что-то забыл? Подождите, стойте. Да, вот, все правильно. Сейчас мы просто будем разговаривать с доской и очень много ее фотографировать. Он потушил свечу. Кресты все э, не, не с Сейчас мы положим на кровать доску и будем с ним общаться, будем фотографировать его все ответы. И вызовем охоту, будем стоять на этой кровати На этой кровати у нас не достает Да, это баг Которым мы воспользуемся Но возможно разработчики его скоро пофиксит, Поэтому Как говорится, пока есть возможность, надо пользоваться Правильно? Правильно Сейчас пофоткаем его Ответы на доске Можно рассыпать очень много соли там. Пофоткать все его следы Я в любом случае Одну фоточку уже заруинил я думал, что он ну, типа свеча, сейчас погаснет, все дела Размечтался Ну а вот сейчас что, я могу сфоткать? У меня будет что-то? Нет, класс На мои глаза включился компуктер И он мне говорит, что... А хватит включать Так, охоты у нас нету пока что Так, ну смотрите э -э, Если это Ханту то мы сейчас его приманим там. Он там поносится. Мы его обкурим, чтобы он ушел. Maybe. Maybe, baby. Отлично. И я еще хочу все-таки сходить взять еще одну... Благовоние. Чтобы у меня на кровати было. Зачем я иду сейчас с благовониями, когда я мог бы сейчас просто все это дело скинуть? Ну, ладно, это, будет наверное, будет безопаснее взять благовожку. Сфотографирую я его сверху, стоя на кровати, когда он будет охотиться. Кто-то прячется под кроватью, а мы прячемся на кровати. Все, давайте сейчас залезаю наверх на кровать. И мы просто-напросто берем и вот так, наверное, садимся. Кидаем сюда дощечку Кидаем фотик. И начинаем общаться. Ты молодой? Я сошел с ума. Ты хочешь нас убить? Ты злой? Ты где? Хочешь нас убить? Каков мой рассудок? Мой рассудок. А, блядь, что не спрашивают? Как ты умер? Как ты умер? Ну все, в принципе, сейчас мы называем одно слово. Прикольно, да? Прикольный бак, конечно. Я сфоткал его. Сожженное распятие. Блять, ну почему играю? Прятки. Мне на чтобы он из комнаты ушел. Это Ханту Типа он здесь очень сильно носился Вот сейчас он медленно идет Дядя, не надо пока что ничего делать Это Ханту Ой, oh, да, я его сфоткал, отлично. Ну все, ладно. Ну вот такая вот получилась каточка. Это Ханту, потому что в холодной комнате он очень быстро перемещался. Как только он ушел, он замедлился. Поэтому мы поедем домой. Фоточки, конечно, все хорошие. Но, блин, вот это, конечно, да. На один балл сфотографировали. Да, я воспользовался багом. Но, ну а что сделаешь? Заработали немножко денюжек. В целом неплохо, я считаю. 400. Нормально. Спасибо за просмотр. Какая получилась каточка. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пользуйтесь лайфхаком, как прятаться от призрака. Всем спасибо, всем пока.